Сегодня мы начинаем очередной наш выпуск новостей. Итак, сегодня объявлений о каких-то мероприятиях не будет, хотя кое-что намечается. Но пока что я не думаю, что стоит заранее сообщать об этом. Возможно, вы все увидите и так. Поэтому сразу перейдем к новостям. Первая новость, которую сегодня хотелось бы озвучить, связана с запретом, который окончательно уже утвержден белорусским судом в отношении регистрации Бессмертного полка. Как сообщает Белсад, вот, акция Бессмертный полк официально была Запрещена. То есть, активисты, которые пророссийские, которые пытались эту акцию провести, они подавали апелляции, однако наш суд сейчас окончательно запретил проведение этой акции. И на самом деле это очень правильно, поскольку у нас есть свой аналог, Беларусь помнит, где все желающие могут пройти с портретами своих погибших на войне родственников, либо уже после войны просто погибших. А акция «Бессмертный полк» является политизированной, строго политизированной и пророссийской. Есть вот на Белсате представлены фотографии с прошлой акции 2000, на 9 мая 2018 года. Есть трансляция «Свободы», то есть мы видим, что это никакое не поминание. Да, вот. это победобесие. Сталины, Ленины, Георгиевские ленты и прочие вещи. Хотя официально это заявлено как акция опоминания. «Рубл», собственно говоря, самое что именно есть, вот эта организация пророссийская, «Белая Русь». Mm -hmm. Ну так это только прикрытие на самом деле, типа вот там поминание каких-то родственников погибших. На самом деле это вредоносная акция пятой колонны. Вот мы видим тут э, КПБ, там вон Сталин, э, такие вот персонажи. Это, я думаю, многие из этих персонажей на куропатах сейчас пока обретаются, пока еще нет акций. Если посмотреть, то, я думаю, многие из них внесены там в списки активистами. И номера их машин там есть. Это такие вот победобесы закоренелые. Да тут все просто, блин, не нужно эти танки. Просто если хотите, то есть отмечаете. Без танков мирно. День памяти. Опять же, сто раз про это говорили. Без вот этих пророссийских и политизированных организаций. Опять же. Да, вот в чате здесь уже пишут, что э, они организацию хотели зарядить под видом намерений одних. Это расисты хотели свою банду собрать. Да, приветствую всех, кто в чате. Хорошо. Следующая, следующая новость очень похожа на эту. Белсад также сообщает. У Менской гимназии детей научить яднаться за Россией. То есть вот тут, что у нас написано. У Минской, у, белорусском, у белорусскомолной гимназии номер 14, что в заводском районе 2 торговой и 3 красовика, пройдя одразу неколькие мероприемства про до да так званого дня и однания народа у Беларуси и России. Про это у Фейсбуку поведомил громадский активист Елген Батура. То есть видите как, даже в белорусскомовной школе будет вот это вот проходить. Не просто в какой-то там случайный. Вот это в том-то, вот, вот она самая суть, собственно говоря. Это навязывается на государственном уровне. То есть вот этот союз и так далее, то есть за наши с вами деньги непосредственно. То есть они не дают право выбора, хотите вы этого или нет, в принципе, тратить на эти на деньги налогоплательщиков или нет. не совет устойчивый факт. Ну тут Другому на самом деле, как. смотри, тут может быть все немножко по-другому. Деньги конкретно на вот эту акцию, возможно, были выделены какими-то пророссийскими фондами. Суть тут не, только, не столько в этом даже, сколько в том, что детям с самого такого возраста, как говорится, да когда они восприимчивы, ну, им навязывают... Спой главное же, школа же государственная, вот. не, гимназия государственная. там неизвестно какая государственная, не государственная. и суть я говорю опять-таки суть того кто что за учитель конкретно будет объявлять и какие чьи средства туда внесены неизвестно я говорю возможно это спонсорская помощь проплачена пророссийскими фондами суть не в этом даже дело не в деньгах за деньги налогоплательщиков или нет у нас как бы много чего проходит нехорошего за деньги налогоплательщиков, даже если допустить, что не за деньги налогоплательщиков. Все равно тут главное другое. То, что детям навязывается <с именно это, с самого это. такого возраста, когда они восприимчивы, им навязывается идея о том, что у нас как бы там единый народ и все такое, вот эти все вещи. Это то очень полноценные, то есть у нас нет своего собственного государства и так далее. Вот этот бред. Да, это воздействие на детей. Если учесть. То есть вот эта штука снова, то есть это организации политических российских. И вот этот, кстати, вот Союз, вот эта организация, там и куда, ну, мы, мы по это уже говорили: туда входят и депутаты наши, белорусские, которые мы платим Это, налоги, это не совместная организация, там на пополам и Белоруссия, Россия. Там входит огромное количество от Беларуси и значительное количество от России депутатов разных там и э, духовных представителей там разных церквей и там кого там только нету половина от наших половина от ихных потому что сама суть это этой организации понимаю, типа что, например, союз тратиться наши деньги с вами да. так что подпишите петицию пока еще можно по поводу разрыва этого союза чтобы не тратить на это кал и зачем этот союз если есть и так снг ес удкб зачем этот союзное государство зачем так много союзов на это говно тратится куча денег наших. Ну, там, скорее, больше тратятся российские на... деньги. У нас-то денег-то нет. Мы сами как раз-таки Лукашенко занимает на свой режим у России. И, собственно, для того этот союз сейчас существует. И он хочет его расторгнуть, поскольку денег поступает все меньше. А тут э, дело так в том, что... Смысл этого союза. То есть, я помню вот этот э, третий декрет, когда, помнишь, был третий декрет. И россияне не то чтобы не осудили этот третий секрет, они хотели сделать у себя это аналогичный, ну, законояствие. Понятно, то что есть... все эти вещи это все чисто политические, поэтому никакими там петициями ничем-то не растокнуть. Тут референдум. Конопадская предложила четко идею: провести референдум среди граждан полностью, чтобы выяснить, так сказать, мнение народа. И мы понимаем, что как бы режим. Мы же какие у нас э, выборы. Нет, так это не выборы, это референдумы. Режим оставляет за собой свое слово, понимаешь? Я думаю, что режим уже давно бы расторг этот договор. Но это слишком опасно для него. Ему надо легитимность. То есть, понимаешь, идея с референдумом, я думаю, возможно, даже протолкнута как раз самим Лукашенко. Потому что если он просто скажет «я там своей рукой разрываю этот договор», ему просто скажут что вот ты там фашист нацист ты там за какой-то белорусский вступил за... Вступил. нет россияне Россия... скажет смотри уже они сейчас <паспоряд> говорят о том что, России, что лукашенко России, поворачивает на запад если он именно одной своей воли расторгнет такой договор то это естественно будет для него как бы большой репутационный ущерб и кредитов ничего не будет а если он инициирует референдум, то тогда все будет вписываться в то его слова, которые он уже говорил. Слушай, это не я, страшно, это белорусский народ. У народа белорусского, в принципе, не спрашивали о создании. И понятно, этого что не Союза. спрашивали, но ты понимаешь, я говорю, в чем тут суть? Как он тогда говорил, что мол, я бы давно уже подписал, да вот белорусский народ не дает, поэтому тут был бы очень неплохой выход, чтобы отсюда вырваться. То есть он хочет расторгнуть договор, но так не может. Он инициирует, типа, референдум. Естественно, на референдуме побеждает точка зрения за расторжение Союза. И потом он говорит россиянам, да я вообще только за, да я хочу подписать этот договор вот прямо сейчас. Ну смотрите, белорусы же проголосовали против, проголосовали. Можно просто сказать, что у нас и так есть СНГ и ЕС. Зачем нам союзное государство? Так суть союзного государства в том, чтобы ликвидировать как раз государство Республика Беларусь. Россия хочет мягким, мягкой силой, да, без вторжения, без особо, так сказать, затрат ресурсов и международной своей репутации просто поглотить Беларусь. Типа у нас Сначала Союз, потом у нас вроде как одно государство, а потом вроде как никакого государства в Беларусь уже и не было и нет, уже просто регион и РФ. Это просто попытка мягко поглотить Беларусь. И нам надо выходить оттуда, потому что ничем хорошим это не закончится. Ну да, то есть он, она, скажем выборов, то есть в принципе, то есть какой то правозащиты, защиты, изоляция полностью от всего мира. То есть вы никогда не сможете поехать, полностью санкции на Беларусь, на эту территорию россии а сейчас еще в новый пакет санкций на россию будет э, последующий то есть, это, то есть вы не сможете не поехать ни в украину ни в польшу никуда укра то есть это тюрьма по сути Здесь еще вот первый декрет никогда еще не ушел в принципе сейчас по этому поводу будет потом новость а, так теперь вернемся немножко к празднованию дня воли Наш период новостей, по поводу вот, которого мы сейчас зачитываем, затрагивает еще 24 и 25 24-го в Киевском сквере была разрешенная акция. Тем не менее, даже там были несколько задержаний. Я уж не говорю про 25-е. Конечно, 24-го задержали Дашкевича и там еще несколько человек. 25-го там вообще было просто жесть. Вот у нас есть фотографии с сайта «Весны». Автозаки. И, как бы, хроника задержаний, о том, что задерживали. Там, кстати, особо одаренные такие писали, а чего вы не защищали Дашкевича, нужно было вырывать от этих шунявок и так далее. Ну, то есть они бы mm -hmm. начали бы защищать Дашкевича, и бы вместе с Дашкевичем туда был автозак, потом бы они посидели бы 15 суток. Но вы что даже не 15. Если бы они попытались отбить Дашкевича, они бы могли несколько лет просидеть. Потому что... ну каким образом? Это провокаторы, такой бред, пишут. Это ну да, это пишут люди, люди недалекие. Это пишут это как, кстати, недалекие. с этим автобусом, когда на два года или на три года, я не помню, как его На зовут. три года Барановича посадили за то, что он пытался отбить анархистов. Хотя там были люди неизвестные, вообще без формы. А Дашкевича, насколько я понимаю, все-таки задерживали милиционеры, наверное, в форме. Потому что там их было пруд-пруди, там все было оцеплено ими. Поэтому это бесполезно. Никого бы вы там не отбили и только бы нажили проблем. Есть... <с> <с> вас посадили, Есть ситуации, действительно, когда надо что-то делать, надо отбивать. А есть ситуации, когда вы не можете ничего сделать. Вот в данном случае была как раз та ситуация, когда... Нет, не не было необходимости что-то делать и в таких случаях в принципе при задержании тоже всегда говорят правозащитники что ни в коем случае не нужно сопротивляться да надо потребовать сотрудников чтобы они предъявили документы но не оказывать силового сопротивления потому что в таком случае вы можете быть задержаны не за то за что вас изначально хотели задержать а за сопротивление да? там не дай бог на камере будет видно что вы махнули рукой и как бы там нанесли какой-то удар сотруднику, там могут дать несколько лет. И а мало того. Судей скажут, а у нас нету оснований не да -да -да, Мало того, вас после этого могут не признать политзаключенным, поскольку вы оказывали силовое сопротивление. Поэтому ни в коем случае такого делать. Вот не такая стоит. вот у нас зона, грубо говоря, в Беларуси, не то что в Украине, в принципе. То есть там спокойно могут, то есть и, и ну не в Украине, в Польше да, даже возьмем Польшу, к примеру. То есть там такое вообще возможно, чтобы в мирное время тебя возьмут какие-то непонятные мужики без форм, без опознавательных знаков и будут, и будут увозить за какой-то бред. И это снимают камеры журналисты. Это Где такое еще можно... Даже в России, по-моему, такое невозможно встретить, в принципе. Так вот, по поводу, возвращаясь к 25-му, кульминацией всего вот этого маркобесия было задержание музыкантов, которые захотели сыграть концерт на Советской, и предупреждение милиционера, когда он предупредил людей о том, что может быть оказано насилие, чтобы все расходились, но насилия оказано не было против людей, но тем не менее, само это все выглядело комично. Музыканты да, особо, наверное, потом... говорили, что типа, это провокация. В чем провокация? То, что там все время играют музыканты различные, каждый день, в принципе. И то, что люди никакого закона, в принципе, не нарушали, опять же. В чем провокация? То, что людей, опять же, задерживали непонятные люди, гопники, без формы, без ничего, в мирное время. То есть тоже ничего страшного. В чем провокация, опять же? Провокация как раз-таки от этих дырявых, непосредственно, как, как обычно. Да, вот представлены фотографии задержания музыкантов на площади. Люди сами сыграли песни, спели известные. Потом постепенно разошлись, то есть ничего такого не было. Также отмечались попытки снимать флаги флаги которые были в центре развешаны кто-то там вешал на свои на свои балконы там такое вот. известный случай когда хотели снять флаг кто-то там битальцев стивчик кажется повесил пытались машины снять или даже сняли его но я думаю это не единичный случай я сам слышал сегодня от одного человека который у нас в городе повесил у себя за стеклом внутри в квартире флаг его там предупреждали соседи, что типа вот лучше убери, сейчас участковый там придет, накажет, потому что ну как это же запрещенная символика, это типа нельзя. Во-первых, не она не знают. запрещена не Да, она не закону. запрещенная, но у них еще такой стереотип у ментов у этих, что она именно так запрещена. Это, они не имеют права людей задерживать. То есть, по факту, можно на этих имеет. ментов уже подать милицию и сделать большой резонанс. Они не имеют права вас вообще трогать. То есть, это не запрещено то есть Символики 91-95 по год и создание БНР. А по поводу того, что там Вторая мировая, так там все использовали национальные символы немцы. Это пошло. И Дело в том, было, что то есть, ты знаешь, как у нас это делается. Они снимут флаг и, допустим, да, выпишут тебе протокол. Ну, не за то, что ты флаг повесил. Вот, тебе допустим, скажут, что ты, например... Я хочу, чтобы люди понимали. Там я скинул все для усилий. Так вот, значит, тебе оформят протокол не за то, что ты повесил флаг. Там придумают что-нибудь, что ты нарушал общественный порядок, например, там а, что-нибудь такое еще напишут. А суд, естественно, все это примет как-то. Ну, вот, как, да, то есть, если бы ты вышел с триколором, тебе бы за это ничего не сделали, или с красно-зеленым. А если с национальным флагом, то есть который был в 90-х, то, то есть это реально самое что не фашизм по другому это не назовешь то есть они уничтожают или любой народный элемент который не идет по линии партии но есть вот и позитивные некоторые вещи сайт сайт куку орг сообщает белорусы запустили приложение Оно помогает получить скидку если говоришь на мове интересный сервис называется сей by Который помогает пользователям найти поблизости место, где говорят на белорусском, а также получить скидку за мову на разные товары и услуги. Это довольно интересная тема. А если некоторые магазины объявляют скидки, например, да, для белорусскомовных, это хороший стимул для развития вообще белорусской мовы и культуры. Ну, опять же, это частная инициатива, ну, то есть да, частная компания. Все частные инициативы. Государство у нас, к сожалению, не может То есть, ну, знаешь, особо одаренно говорят, что это белая связация, хотя это вообще никакая. Это то же самое, что, не знаю, сделали приложение на армянском языке, и это можно было бы назвать армянизация, к примеру. То же самое, то есть на частной основе. Государство, опять же, проводит политику русификации. То есть... Один язык, у нас два государственных языка. Один язык, они полностью стоят выше от другого, а принижая другой приятный, то есть белорусский. Хотя mm -hmm. у нас два государственных языка. Должна быть равность прав этих языков, в принципе. Вот и как раз то, о чем я уже немного упомянул. О том, что Конопадская пропоновала поставить кропку истории союзной державы, про референдум. Да, об этом она еще говорила, когда был концерт, я помню. 24 о том, что необходимо это сделать. Я думаю, что это полезная инициатива. И вот что э, у нас сообщает ННБАЙ. Братским народом Беларуси и России союзная держава как политичный проект не треба. И максима пришел час поставить крокку истории союзной державы про референдум. Про это у себя у Facebook написала депутатка ганна Конопатская. Ну и на описание того, что как бы, мы знаем, что у нас есть ЕАЭС там и другие разные интеграционные системы. То есть, нет нету, то есть, другой стороны, то есть, у нас нет союзного государства, не знаю, к примеру, с Арменией, к примеру, или там с Азербайджаном, или с кем-то там, еще кто в СНГ входит. Почему мы и почему-то именно с Россией? У нас и так есть с Россией, СНГ и ЕС. Зачем это союзное государство? Почему, у нас например, есть военный украшения? блок еще у ДКБ для защиты. У нас много чего есть. Поэтому и заявляют о том, что во-первых, главная причина это то, что, как заявила Конопадская, союзное государство не работает. Оно существует 20 лет, но от него нет никакого толку. И в нем нет необходимости. Да, и на это деньги тратятся налогопательщиков, опять же, в пустое. Смысл от этого? Дальнейшая интеграция в союзное государство угрожает суверенитету. И Беларуси в том числе, да, в первую очередь. Мы о себе заботимся по поводу России, нам как бы пофиг, угрожает им там что-то или нет. Это они должны смотреть. Нам-то точно угрожает. Поэтому нам нет смысла дальнейшей интеграции. То есть дальнейшая интеграция это потеря нашего суверенитета. Это уже не союзное государство, а объединение в одно государство, Нам это не нужно. Поэтому я считаю, что это полезная инициатива. И если будет запущен этот проект, то необходимо, конечно, всем патриотам проголосовать за выход из союзного государства из этого за расторжение договора также еще по поводу празднования раз мы еще эту тему затронули децентрализованные салюты да действительно 25 21 прошли в отдельных частях минска ну и в других городах беларуси тоже салюты это не было настолько масштабно как например некоторые считают но было тем не менее говорят даже возле окрестина запустили салют в знак солидарности с политзаключенными, вот с людьми, которые были задержаны там на концертах, на акции 25-го. И сама идея, безусловно, хорошая. Я думаю, что необходимо развивать идею децентрализованного празднования. И каждый, как может, в своем городе, и не обязательно совсем куча денег или там объединяться чтобы был какой-то оргкомитет или власти что-то разрешили достаточно просто повесить у себя на балконе флаг или на окне сделать салют если есть на то возможность или просто например включить гимн в или каким-то еще другим Там, способом кстати, особо одаренный написал что живут говорим на русском живем на, на русские деньги и так далее во-первых мы не только на русские деньги живем, на разные разных стран мвф и с сша и все остальные вкладывают экономику Беларуси, помимо России. Во-вторых, а мы этот путь не выбирали. И мы хотим, опять же, сотрудничать с другими странами, потому что Россия на нас дает. Говорим на русском, потому что нам за 24 года русские навязали, опять же, принизив белорусский. Поэтому вот и все, все просто. Да, вот тут пишут в чате пишет вольный мастер а калибы хтости пробил у штатским для самообороны от нападку бы потом это подали ну обыкновенно подали и сказали что это был сотрудник милиции при исполнении служебных обязанностей он героически погиб а мерзавца который это сделал необходимо там посадить на пожизненные или даже там, смертные Да, типа он он виновата а, да. а то что это вообще нарушен регламент что они не могут просто так в штатском там ходить и задерживать людей. Это только в определенных случаях, когда там всякие организованные преступные группировки задерживают, когда там определенные, ну, есть правила у них. И эти правила были нарушены вот в семнадцатом году. То же самое и тут. Ну, то есть понятно, как бы это подали. Власть четко показывает, вы не имеете права сопротивляться законными способами. А если будете незаконными, там, силу применять, то к вам будет тоже применено такое же, да. Или вы получите огромные сроки. Ну Но... да, вам будет применено с лишение вашей свободы. Народу показывают его место. Также вот пишут еще в чате, Витаю, у Витебску 24-го никого не затремливали. А сегодня мне звонил мент, хочет говорить со мной. Да, это интересно. О чем же он хочет поговорить? Наверное, о погоде, Николай. Говорят, похолодание скоро будет на днях. Можешь записать это на диктофон. Да, обязательно, да. если будет звонок. Если туда придешь, ну там естественно будут препятствовать, я думаю. Но если включить телефон в карман положить, то я думаю, что может быть получится. В любом потом, случае старайся фиксировать. Это будет очень удобно скинуть в СМИ, чтобы потом резонанс хоть какой-то создать на всякий случай. Еще интересная новость прошла. По поводу того, что солдат сбежал из печей. но ну, это злосчастные печи, в которых произошел случай с гибелью Коржичей. Ну, и другие там до этого происходили. Просто на них закрывали глаза. И вот теперь опять сбежал солдат. Потом его нашли, правда, да. Оказалось, что он жив. И вот, что у нас здесь пишет уже как бы по завершении этой истории. от 29 марта в статье. 29 марта военнослужащий 72 ООЦ, АПП и МС рядовой Александр Невмержицкий, самовольно оставивший часть 19 марта, задержан около 11.00 в поселке Дорожный Смолевического района представителями Борисовской военной комендатуры, рассказывают в ведомстве. По предварительным данным, самоволка не связана с какими-либо противоправными действиями в отношении данного служащего. Но тут как бы такое, я не знаю, насколько это справедливо. Вот, значит, дальше выходит солдата... Нашли примерно в 30 километрах отчасти. Правовую оценку действий молодого человека дадут уже в рамках уголовного дела. Ну, естественно, дело возбуждено, и все. По закону за отсутствие на службе от двух до 10 суток грозит наказание в виде ареста. Такое ну, вот чё, ничего удивительно, великая совкова БСР армия. По-другому тут не скажешь. Полтора года службы платят меньше 10 рублей в месяц условия еще в принципе это а, не идет в стаж, кстати а говоря, не Лукашенко нет. отменил, то есть ты просто пахаешь и это никак потом не зачитывается два года или там полтора у тебя из жизни выпадает просто это никуда потом не зачитывается а раньше зачитывалось вот тут э, приветствуют новые люди приходят э, привет с Украины привет э, Юлия Юрьева привет вам из Беларуси вот. Сейчас мы дошли до новости, наверное, такой одной из самых главных, самых резонансных на этой неделе. Новость по поводу визита Лукашенко в коровники. Понимаете, президенту больше нечего делать, только ходить в коровники и смотреть за чистотой коров. Если сказать об этом где-нибудь в нормальном государстве, то я думаю, что это будет даже не смешно. Ну да, в нормальном государстве это занимается местная власть, которая выбирает как раз-таки народ. На выборах, как-то так. В нормальном государстве этим занимаются представители фермы, на которой этих коров выращивают. А власть занимается как и управлением. Там и чиновников намного меньше. Не хватает лишних таких, которые бы сидели и коровами занимались. От а нас их очень кстати, много. Вот, э, не приходило уведомление от ОНТ, что типа посмотреть вот этот ролик их про коров? Нет, Мне, не приходило. кстати, пришло, Эта навязчивая реклама еще была на Ютубе по этому поводу, и вообще везде тиражилось. То есть, ты представляешь, на ОНТ этот ролик набрал полтора миллиона просмотров? Так вот, поэтому и пробрал. Я сейчас как раз хотел сказать, что они просто проплатили какой-то конторе, видимо, но ну, это мое личное мнение, для того, чтобы просто этот ролик. Возможно, да это было был... указание с предыдущие ролики. Там Конечно, я же говорю людей. про то. Меня удивило, когда я посмотрел об этом, но когда ты мне сейчас сказал, что уведомления приходили, реклама, ну все понятно. Они купили, проплатили рекламу очень большую. Возможно, администрация президента, чтобы это увидели как можно больше людей, чтобы рейтинг луки поднять. Чтобы люди посмотрели и говорили, о, молодец, но о, бать. Кремлевские телеграм-каналы существуют уже давным-давно. То есть это Кремль рекламирует в принципе его. И все. А, так вот, как говорится, да, чтобы показать, какой батька, как он там управляет, как нагибает чиновник да, Это было раз. Он этих э, увольнял. Потом, через mm -hmm. год, год они там, не знаю, посидят где-нибудь, затихарятся, грубо говоря. Потом их ставят опять на руководящие места. Хотя в любой стране, когда тебя ловят на той же коррупции, сажают, ты уже никогда не можешь занимать руководящие места. Понял, а у нас я... все по-другому. Поэтому всем, кто не в курсе, кто верит вот в эту всю ерунду, я хочу сказать так, что цыган нам не батька, и вам поэтому тоже не стоит верить вот во все вот это, что вы показываете. Это ерунда. Значит, собственно, что было там? Ага, в Могилевскую область Лукашенко поехал. В комплекс Слиш Шловского района. Он зашел в коровник и увидел, что коровы там, оказывается, стоят в говне. Его это очень сильно возмутило он стал ругаться на там начальников там на руководителей на своих на всех что вот они такое допустили там да и э, уволил кого он уволил губернатора могилевской области уволил кого он там еще да дофига кого как бы сделал очередную показательную вот такую акцию Такое было уже не раз. С дерева проработанного. по, уже было, по уже столько раз уже в эти колхозы ехал. То есть это насколько... это тоже сам не знаю, что Путин разве ехал по колхозам, когда пиарился перед выборами? Что-то даже такого не могу Или там президент Польши ехал по колхозам? Нет, у Путина там другая манера. Понимаешь, в каждой стране свои особенности. Путин пиарится по-другому. Он ныряет за амфорами, летает со стерхами, у него там другое. Ну да, то есть этих роликов в интернете, как э, наш, приезжают по колхозам, смотрят на этих коров уже, не знаю, там, как грязи. У каждого диктатора И своя фишка. И самое главное, что когда он орет на этих чиновников, то есть на ОНТ, эти ролики реально набирают очень кучу просмотров. Какое-то да. совпадение, вам да. не кажется? Он знает эту фишку, это специально э, такая вот фишка, чтобы поднять его рейтинг, понимаешь? Он уже это все давно просек. И знает что многие в эту фигню верят вот такой спектакль устраивается а, ну, украинцы верят в россияне тоже верят но ну, и, и наши говорят, даже нах. верят еще у нас тоже есть люди которые верят в это все даже сейчас еще а раньше вообще верили а, многие ну, конечно, кто это кто верит минты брс Не, кеп... все бабушки которые телек смотрит и не знают как бы, что вокруг происходит даже, даже бабушки в принципе обычные ему не верят а за границей верит, конечно, в Молдове, там в Казахстане есть такие люди, которые пишут потом, вот какой молодец, он вот на это и играет, чтобы поднять свой рейтинг. Он знает, что простые люди не сведущие, они вот любят такое. И многие россияне, например, даже пишут, вот это я понимаю, там руководитель Не то, что наш Медведев там или Путин, наши вот они не могут так накричать на какого-нибудь директора. Они там что-нибудь скажут, типа вот ты там вор, там уволите все, ну так спокойненько. А Но уже уволил их. А потом он появляется опять на руководящей должность. Ну, это гениально. Да, у нас все так. Еще вот интересная новость, что повесился в Школовском районе руководитель агропромышленного комплекса Купаловская. Как бы тоже. то мент где-то там выпал в каком-то городе из окна, то теперь руководитель в Школовском районе повесился. Возможно, это даже связано с визитом Лукашенко. Как-то, ну, удивительное совпадение. Написал предсмертные записки. Дмитрий Владимирович Василевский, 73 -го года рождения. Вот здесь на ТутПае есть статья по поводу этого. В ноябре 2016 года Александр Лукашенко, инспектируя территорию Шкловского района, предложил создать на базе акционерных обществом «Кодор Шклов» И Большие Словени, Новогородищенская и Новая Юбилейная комплексную производственно-интеграционную структуру. В итоге через 8 месяцев было зарегистрировано ООО «Купаловская». Это вот из этих всех комплексов один сделали. Участниками которого стали структуры бизнесмена Александра Шакутина 92% и Шкловской Райсполком 8%. Летом 2017 года Лукашенко вновь побывал. На своей малой родине в копусе и поставил более амбициозную задачу. Например, холдинга Купаловская я хочу показать, каким должно быть сельскохозя... э, сельское производство в 21 веке, короче сказал. Вот. И, ну, то есть, похвалил, что, видимо, вот хороший такой комплекс, и надо, как бы, всем на него равняться. Вот. И дальше, значит, что? По информации, Тутбай холдинг быстро создали на бумаге. Но на практике все оказалось не так радужно. За полгода ничего кардинально не, не сделаешь. И чтобы все сделать, по уму создать конфетку потребуется несколько лет. При этом надо решить два вопроса. Финансовая поддержка и люди, которые будут за это дело болеть и этим заниматься. Короче, суть такая. Лукашенко, видимо, ему кто-то напел, что вот было бы неплохо создать комплекс. Ему там показали проекты, что вот комплекс создан. А в реальности все это только на бумаге. На деле оказалось, что нет. И когда дошло дело до, до какой-то проверки, то ну, оказалось, что вообще ничего там нет. Кстати, Кот, есть по статистике из э, малых городов, ферм там вот этих и так далее, уже давно все поуезжали, то есть в крупные города, особенно в Минск. То есть в Минске 2 миллиона человек, то есть такого, такого, ну, наплыва именно в столицу, то есть не знаю, в России и у нас, в странах Европы, в Польше такого, в принципе, ну, нету, в Швейцарии там, то есть по всем городам равномерно. И есть статистика о том, что... Государственные предприятия, то есть эти колхозы, работают намного хуже, чем частные. То есть, опять же, вот этот салог, гениально, то есть и по-другому не скажешь. А, вот, а вот Витебские активисты зарисовывают наркографити. Порше тоже слышал, бывший наркоман борется с этим делом. В общем, смотрите, Витебская весна подает такую новость, что за без тысячи слов активисты зафарбовали каля сотни наркографити у Витебску. В неделю 24-го соковика, после агульного городского субботника, организованного ладами, витебские активисты Руху Мати-328 провели свой уластный субботник по очистке городу от наркорекламы. Назвали их это операк... операцией за мест тысячи слов. Ну, тут хотелось бы сказать, что сейчас в наше время мы даже коммунистов переплюнули советских. Тогда был один общереспубликанский субботник, 22 апреля, насколько я знаю. Сейчас же у нас практически каждая суббота организуются какие-то субботники, при том, что коммунизма у нас уже давно нет официально. То есть у нас уже нет власти одной партии до сих пор совковая, вот, если я могу огорчить. Так она даже хуже чем тогда то есть даже тогда был один всего лишь субботник и все а сейчас этих субботников сто пятьсот это говно, даже не платят по факту Должны Так фредом субботник, субботник, так, Фридом, субботник это и есть такая вещь когда ты бесплатно работаешь в субботу и тебе за это не платят а если ты не работаешь то ты должен отчислить вместо того чтобы ну как бы не посещать субботник ну так это угроза, это уголовка самая. Это вообще будет. нарушение всех современных норм. То есть все. Ладно, тогда э, при коммунизме это было допустимо. Один субботник там, в пользу государства поработать, Но сейчас Нет, у нас это Все это, это было ширма, как и сейчас. То есть официальная идеология сейчас совковая. То есть сам же Лукашенко в ноябре или когда там, когда было 100 лет в наш наша официальная идеология это совок. Он открытым это текстом. При столетии БСССР. При столетии ЛКСМ, он это открытым текстом сказал. У нас есть совковая идеологии, совковая экономика, то есть это по экономике 70% государству принадлежит. То есть санта Бремера для, для него это частная собственность, малый бизнес, в принципе, то, что он это считает. Ну и частники, все меньше и меньше участников становится у нас. По официальной статистике можете все это проверить. Следующая новость, которую я хотел бы сообщить, это по поводу штрафа Дашкевича. То есть я уже сообщал ранее до этого, что он был задержан после концерта за свои слова, которые он там сказал. Ему дали штраф. Около 1147 с половиной рублей. Радио Свобода вот сообщает за то, что якобы он призвал возложить цветы в Куропаты. Ну а что еще делать? Куропаты это мемориал где было расстреляно много людей, прийти туда возложить цветы, это как бы нормально. В чем проблема призвать кого-то прийти и возложить цветы? Что в этом запрещенного? Естественно, что его оштрафовали в первую очередь за слова по поводу самозванца, шунявок и прочее, что он там говорил, но официально все это подали, якобы он там призывал что-то куда-то возложить. Честно говоря, аргумент не очень, не выдерживает никакой критики. То есть, когда вот эти питерсы, ну, бомжи, ходили в центре города, говорили, что мусора такие-то, такие-то, а ОМОН рядом стоял, им, приезжим россиянам, никто ничего при этом не сделал. А белорусы, когда-то говорят, их упаковывают и дают штраф 1100 рублей. То есть, получается, не хозяева белорусы вообще, то есть низший сорт. То есть, ну, опять же, фашизм самый, что на есть по отношению к белорусам. А знаешь, какая причина задержания музыкантов? Интересно, интересную, так сказать, вариацию подал пропагандист известный Андрей Муковоччик. То есть, ну ты помнишь его, его высказывание, когда был суд над Мариной Золотовой, как он описывал в своей там говноколонке процесс над Золотовой. Так вот, а теперь смотри, что этот Муководщик написал в СБ, в СБ в Советской Беларуси. газете СБ... Сегодня вышла черговая колонка пропагандиста Андрея Муководчика, но это сад, сообщай. Теперь он потлумачил, почему 25-го соковика в центре Менску требовалось затримать музыку Левона Вольского, Дмитра Вытюшкевича, Игоря Ворошкевича и Павла Аркеляна. Муководчик у своем тексте сначала звертает внимание на то, что некоторые песни белорусских музыков имеют небыто... Провокативный сенс, например, эта песня НРМ, мы партизаны, лесные браты, або брута, кто супротив народа, покаштуй кастета. Ну вот они, значит, вернее, этот муководщик, он сослался, что вот провокативные тексты, да, и дальше что. А Калима стак, творца легенды, легенды выходить, полный день у центра города с гитарой, будьте упэлнены. И он не модно думая, и он хочет хайпа. Ну, то есть он обвинился, славался на то, что вот музыканты пришли похайпиться, да, что они особо не думают. Можно, в принципе, на любых музыкантов любой день сказать, что у них провокационный текст, там, до колпаса до каждой строчки, каждой буквы, грубо говоря, и сказать, что нужно всех музыкантов по всей Беларуси закрутить ее в Талзаке. Но дело в том, что не все музыканты приходят на день воли. Тут видишь, именно 25-го они пришли в центр. И вот муководщик, не, ну понятно, кто такой муководщик. Он оправдывает эту власть. Его задача облизывать власть любой ценой. И он будет придумывать все, что угодно. Самый лютый бред, чтобы хоть как-то там оправдать вот то, что происходит. Да? То есть оправдать неоправдуемые. Задержали музыкантов, он сказал, что вот музыканты, у них провокативные тексты. Да? Они пришли похайпиться. Потом, что еще? А, разго... разгоряченный, и, и, и, и, и народ. разгоряченный народ. Разгоряченный народ тоже. Он еще упоминал, там в своей статье: что после песен народ, безусловно, будет разгорячен, молодежь, там все такое. И неизвестно, что они потом будут делать в этом состоянии. То есть, типа, их спровоцируют. То есть, когда батюшки, вот ну, все остальные музыканты выступают, они не разграничены как он выразится, то есть не становится горячими, или как, что он это под этим имеет в виду, а именно и этот день они станут горячими. Типа, что за бред? Опять-таки, ну, опять у нас государство все-таки хотя бы формально, но правовое. Если ты не нарушил никакой закон, то за что тебя задерживать? Вот если что-то там нарушили, да, разбили стекла и что-то еще там сделали, потом, вот тогда, да, можно было бы задержать конкретно того, кто сделал. А то, типа, задержали, чтобы... Чтобы а что я знаю аргумент типа, ну они же придут и обязательно что-то разобьют В прошлом году, да, ты же обязательно что-то разобьешь. Конечно. В прошлом году, когда был день воли, так много чего разбили, что говорят даже не было никаких жалоб от МВД вообще и от властей, когда возле оперного был концерт. Так что да, аргумент как бы у них такой липовый, как и все остальное. Почему тогда не задерживали вот этих на 7 ноября, вот этих коммунистов, опять же. Они ну, же в центре города. Вот там же могли что они пришли не похайпиться. И, и народ, он вообще был не вдохновлен совершенно тем, что музыканты поют. Он был пассивный и ничего не собирался делать. Понимаешь, а тут собирался. Это же День воли все-таки. День воли, он прямо пропитан весь вот такой энергией разрушения по мнению вот этих лукашистов то есть а, военного коммунизма не было что они там чествуют и так далее коммунисты 7 ноября то есть не было разрушений и так далее логика опять же может просто не те музыканты выступают такие скучные музыканты которые не могут никого раскачать да и почему там она не было ограждений что-то сильно и почему-то не в центре города Сходятся, сходка их красная происходит. Mm -hmm. Вот, кстати, в чате пишут здесь вот. А военные парады не провокуют, мол, и насельничество? Еще как провокуют? Особенно вот эти вот опесные парады, они, собственно, и направлены на то, чтобы показать, как говорят, как оно там. Значит, мы можем повторить или что-то такое, чтобы лю людей зарядить вот этой военной энергетикой, там, да, как гордость, там, показать за что-то. Хотя по факту эти парады это трата средств огромные. По поводу Израиля говорят, что когда премьер Израиля в 80-х годах, кто там Голдамейр, кажется, тогда было, когда она посмотрела счет, сколько стоит парад, она сказала, все, извините, хватит. Для Израиля парады военные не нужны. И с тех пор типа парады там не проводятся. Ну, у нас этом, евреи, у нас она, считать, деньги она, она не умеют. В армии, там люди не вешаются в армию, Да, да, да. В Если армия сильная, не, нет смысла доказывать. Это только в африканских диктатурах разных. Там любят пускать свои Т-34, вот сейчас, да, которые там сто лет назад были куплены, и там ходят всякие эти вооруженные негры, чтобы показать, вот какая у нас сильная армия, какие мы великие. Это, кстати, украинцы сейчас слушают, упрек украинцам, чтобы они не. Тоже танки не пускали, не уподоблялись, типа ну, России. Украинцев страны. идет война, поэтому там можно сделать небольшую поправочку, такие, что у них все-таки они в состоянии войны. А Беларусь, сколько, 70 с чем-то лет со времен завершения Второй мировой, не находится в состоянии войны ни с кем. И у нас даже в гимне не сказано, что мы белорусы, мирные люди, там да, сердцем от родной земли поэтому для нас военные парады я не понимаю в принципе зачем украинцы могут оправдать еще сказать у нас идет война нам надо поднять патриотический дух там все такое показать что как бы страна живет там армия развивается новую технику например да какую мы купили можно показать А мы зачем это у нас как бы страна не богатая тем более берут кредиты да, у, у россии этих парадов из подымите пенсию этим ветеранам оставшимся ну, Ватники, кстати говорят, когда вот был стрим у нас с Айгоном из Брестской крепости, знаешь, что Ватники стали отвечать? Что вы опять все врете, никаких ветеранов покосившихся домах у нас нет. У нас государство всем помогает. Кому это, они сказали, кому это у нас государство из ветеранов не помогло. Назовите. Мы, кстати, хотели тогда сделать да, стрим провести. Есть, же, есть же фото, как там было ветеран, то там... полно их, это полно их. Тут понимаешь, в чем суть. Ватники, чтобы не было они всегда э, становятся на защиту какого-то вот зла. То есть, такого выступают в роли адвокатов дьявола. Что бы ни было, ты начинаешь говорить, они обязательно становятся на противоположную сторону. Вот почему, непонятно, но вот такое я заметил есть. Они стали спорить, что, мол, фигня это все. Ну, мы даже хотели с Айгоном провести стрим. Он говорит, у нас тут ветеран живет, 96 лет. Ну, как бы, ну, в таком домике не особо тогда. И не особо-то ему государство помогло. Поехали туда, а оказалось, что он умер уже. Там сын его сказал. Сыну, кстати, тоже там за 70. Сказал, что все, он умер уже. Так что стрима не получилось. Такие дела. А то мы хотели вот даже сделать такое. Вот, люди приветствуют. Приветствуют. Ставим лайки. Привет из Киева. А, так, Николай, Николай, пишет, это не наш гимн. Ну да, но, к сожалению, сейчас пока у нас такой гимн. И флаг тоже тот, какой есть, и герб с венком. Надо сначала вернуть свои символы исторические. Тогда можно будет говорить, что это не наш гимн. К сожалению, пока вот что есть. Так, вот, следующая новость. Посол России Романчуку, то есть вот радио Свобода сообщает. Романчук встретился с послом России, с Бабичем. Что мы еще можем соступить белорусскому боку? 25-го соковика отбылась с устреча посла РФ у Беларуси Михаила Бабича с закон... экономистом, громадянским девичом Ярославом Романчуком. По поводу Романчука одной из тем размовы была его недавняя публикация у белорусским партизании Романчук о российском мы вас покорим, это ложь. Ну, то есть, что они тогда сказали, что мы вас покорим, он это опроверг. После завершения встречи Ярослав Романчук рассказал про ее у интервью «Свободе». И вот что он сказал. Так, «Хуторка протягивалась около 2 часа. Это была размова двух людей, которые назирают за экономическими процессами. Хуторка была вельми грунтовная, с деталями, с аргументацией. Мы обмерковывали, что стоит за белорусскими заявами об суверенитете за российскими заявами об союзной державе, я хотел заразуметь российский пункт гляджения. И Радио Свободы вот, пытается. Вы у своем артикуле на партизане фактично написали, что заявы, после, заявы посла и э, не только его, что Россия кормит Беларусь, это хрустня. Вы его назвали хлусом, как, как бы зневажили, а он это спокойно испранял. Германчук отказывает, что это не сняваго, это основа с тех домов, которые подписаны и денежно между Беларуси и Россией. Посол сказал, что российские пропаганды об сближении в союзной державы, державах мыты, податки, гроши выникают с тех потребований, которые ставить белорусский бог. Податковый маневр — это суверенная справа России, и я тут зим погаджусь. Ну, в принципе, да. А то, что наши завели экономику в такую зависимость от России, это как бы. Минус это как никак. бы их вина. Да, опять никто же. не заставлял брать столько денег. Никто не заставлял нарушать права и свободы граждан. Вот типа первый декрет, третий декрет, закон о массовых предприятиях опять же, закон об одиночном пикете. И можно продолжать бесконечно. На самом деле то, деле, то о чем что ты говоришь, это не, это не относится к теме выборах Никто не заставлял всего это делать. Опять же. Не, Все то, же о чем ты сейчас говоришь, это не относится к теме конкретно этой статьи. Тут речь именно об интеграции России и Беларуси. Так нет, Все. я говорю о том, что нужно было соблюдать вот то, что я говорил, то есть этого не делать идти в сторону брать деньги у непосредственно других спонсоров непосредственно у есть чтобы сделать баланс вот что я имею ввиду вот еще интересная новость новый час поведомляя все белорусские кристальники одноклассников отрывали пропанову перейти на белорусскомовную версию Да, такой вот ход белорусская мова в одноклассниках появилась Ну не знаю. Там, На при самом принципе, деле это... ничего хорошего это... я в этом не вижу. Это такая попытка создать иллюзию, типа вот, одноклассники там поддерживают суверенитет Беларуси или что-то такое. На самом деле, по-моему, это дешевый заменитель, который как бы будет показывать, что вот, смотрите, мы к вам там дружелюбно относимся, мы типа признаем суверенитет. На самом деле ничего подобного. Завтра же путиноиды эти могут что-то там сделать, учить к примеру, да. Беларусь если вк включат состав, ну одноклассники будут там, к примеру иметь этот, этот белорусский интерфейс и всем рассказывать, мол, вот смотрите, видите, как какие мы туда. Типа, да. а на самом деле это ж ничего не значит. Я думаю, это скорее отрицательно. По поводу вот этого Ромучика встречи с Бабичем, я честно не доверяю всему этому, это все это подозрительно. Тебе не кажется, Кот? Не, ну понятно, что все они ведут определенные переговоры. Ну, тут может быть действительно просто... после того, как Ромачук все продал после 2010 в принципе... не, ну, После того, как он продал все после 2010 -го года, ему как политику, естественно, доверия нет. А с кем он там встречается, с послом или со слом, это как бы особой роли не играет. Дело в том, что конкретно именно эта встреча, она могла действительно иметь такой характер чтобы что-то разъяснить, к примеру. Но ну, он... Не публикации. Слова, слова, а вообще о выходе из союзного государства. В принципе, так... даже... Об этом а ци... а цель... цели такой не было. Он встречался, во-первых, написано о публикации. Перед этим вышла на партизане жесткая публикация, где он обосрал посла, по сути, да, обвинил его во вранье и потом он встретился с этим послом, и что он там хотел, может быть, немножко сгладить это, либо он хотел действительно получить какие-то объяснения. Кто его знает? На самом деле тут судить сложно. Я, честно говоря, не доверяю таким вещам. Он оппозиция, встречалась там, ну как бы, да, наша оппозиция. Ну, как, это не оппозиция, это, это пророссийская позиция, которая хочет вот. взять деньги у премьер Важно понимать одно. Посол Бабич это такой, ну, явный враг беларуси то есть это человек который поставлен сюда для разрушения нашего суверенитета поэтому пока он здесь находится пока его не вытворили обхожу это предприятие белорусские то есть как хозяин он действует да действительно как человек назначенный путиным для того чтобы разобраться здесь в ситуации и способствовать разрушению суверенитета беларуси и для этого он применяет методы общепризнанные, которые используются вообще во всем мире то есть как и другие представители посольства он ездит по территории общается с местными элитами так сказать да с местными политиками там духовными деятелями смотрит предприятия как бы да естественно но он ищет лазейки с кем по... думаю. Mm. По, по всем этому что у нас еще осталось пять лет может чтобы было я то думаю, есть развивать что максимально дипломатически приближаться к Польше, Литве, Украине и всем остальным. С тем же Костусом Калиновским, к примеру. То, то есть по-другому у нас пути нет, чтобы сохранить суверенитет нашей страны. На самом деле все. чтобы сохранить суверенитет страны это должно быть желание на низовом уровне всякие контакты там с польшей это все оно было и есть оно даже будет после потери суверенитета если формальная шкурка останется в виде рб все равно Если это будет то граница закроется это граница они сейчас как бы не открыты в каком смысле ты имеешь в виду? Ну, в каком смысле карты поляка больше не будут выдавать? То есть границы, то есть, полякам оборот... будут тем, у кого есть родственники, связи какие-то. Наоборот, будут выдавать, чтобы вывести людей ввода, по возможности. То есть, сам подумай, ну это полный грех. Нет, будут выдавать и наоборот, потому что тогда будут как раз бежать все. Смотри, если будет ликвидирован суверенитет Беларуси, то как раз те, кто пытался за него бороться, они выйдут из страны. Потому что у них другого выбора не останется, кого не арестуют. А государство само не будет заинтересовано в том, чтобы они оставались. Они выйдут, естественно, им позволят, я думаю, это сделать, потому что зачем такие враждебные элементы будут нужны здесь? Их выпустят специально. Хотите, как вы, не нравится вам союзное государство, типа валите куда-нибудь там в Польшу или в Украину и все, и тут не появляйтесь. Это как бы один из самых простых способов даже ленин там выслал кучу философов всяких двадцатых годах поэтому тут я думаю что главная поддержка на низовом уровне чтобы сами люди поддерживали суверенитет беларуси чтобы был запрос на расторжение союзного э, договора не от власти а именно от народа потому что эти пропагандисты они говорят мол, э, белорусы они хотят. Объединяться с Россией все такое, это вот Лукашенко злой мешает. Или там какие-то пропольские, проамериканские силы. А надо показать, что нифига подобного. Белорусы не хотят никакого объединения. Простые белорусы за расторжение. Украинцам вам же не было выбирать. А но балашов же И... снял свою кандидатуру в пользу кого-то там или зеленского или порошенко поэтому его выбрать невозможно будет он же отказался от своей кандидатуры в пользу кого-то там свой голос Материал, единственный нормальный кандидат а вот тут люди спрашивают что яки ваши прогнозы счета выборов в украине ну я свой прогноз озвучил я считаю что победит порошенко как бы Это не значит, что я положительно или отрицательно отношусь к нему. Я просто назвал то, что я думаю. Как бы я об этом думал и месяц назад, и два, в принципе, у меня сомнений особо не было. Некоторые говорят, что там ничего не известно, но ну, не знаю, мне, по-моему, кажется, что все тут определено уже. Ну, все-таки украинцам хоть ну, в этом плане шикарно. То есть у них хоть выборы есть. В конце да, концов. у них есть выборы, причем все вот это чувствуется, ну, да, говорит, что у них типа ширма выбора. Ну, как это ширма? Если ну, реально есть то есть летают колеса, там есть камеры, то есть есть наблюдатели на местах, и есть куча кандидатов со своей программой. Да, а еще одни скажут, что типа это олигархи, чьи свои своих ну да, олигархи представляют свою программу, для народа Украины и народ Украины выбирает ту или программу. Иную... нас этого выбора полностью лишили потому что у нас один только центр у нас есть лука и все он разгромил крупный бизнес в свое время который поддерживал оппозиционные партии поэтому и партии ослабили с одной стороны потому что внутренняя поддержка ослабла а с другой стороны потому что внешние партии не смогли добиться успеха ни в 2006 году ни в десятом году они показали что неэффективны эти политики. И Запад стал меньше денег выделять, грантов разных. Естественно, все зачахло. Плюс еще КГБ изнутри разложила Оппозиция сейчас слабая. Только шкурка, чтобы ЕС и Западу показать. Типа, у нас демократия, видите, у нас есть вот разные партии. В каком они состоянии, это не важно. Главное, чтобы Я они... Патис все на стриме своем разобрал. Да. Сейчас наша задача вот эти гражданские инициативы поддерживать. Национальные, там, патриотические и так далее. Пять лет, я еще повторяю, у нас осталось пять лет. Возможно, даже меньше, я бы сказал, до выборов президентских. То есть, может быть, даже 20-й год может решить, все, в какую сторону мы пойдем. Либо мы вырвемся из этого всего союзного союзобесия, либо наоборот, можем втянуться глубже. То есть, я думаю, что в течение пары лет ближайших уже наметится условный курс. Через 5 лет это уже, наверное, будет финальная точка поставлена. То есть уже все. Либо мы победили, и можно, так сказать, радоваться и на полную силу восстанавливать суверенитет. Либо придется съезжать куда-нибудь, потому что как бы все, будет конец, начнутся репрессии, полная зачистка. Так что вот сейчас решающие годы. Особенно такие упорные борьбы. И вот, кстати, следующая новость, о том мы что-то заговорились. Тоже на ту же тему. В Солигорске. У Сулигорску наставница змусила школьника выдалить с соцсетке написанный им патриотичный верш и сказала, что будут проблемы. В нашей ниве стало вядомо про дивную ситуацию, якая сдарилась у Сулигорской гимназии номер один. У этой гимназии, у 10 А-классе, вучится хлопец Герман Лебедь. И он олимпиадник по истории, вучится добро, середний бал вышейший за 8, покрытие э, паузе до да, э, 9. Вось. Одно захопление у школьника – поэзия. И он и сам пише верши. На днях он выклал на свою сторонку вконтакте вот такие верши. Бел-червоно-белый стяг, где белая незалежность, стою под стягом перамох и чую приналежность. До поспеха, до боротьбы за чистую свободу Няма теперь ей е у нас, вертайте тях народу. Мы сами можем выбирать, покиньте нас у покои. Мой бел-червоно-белый тях, мой ерб это погоня. Имоверно, верш был промеркованный до 25-го соковика. Что было долей нашей неве рассказали семьи и мама школьника. Сыну почали погрожать проблемами в не измусили выдалить это соседок, коли он этих проблем не хочет. И он выдалил. Сдается, хлопец не вельми переймается, а лес спал сегодня кепска, сказала мама Германа. То есть смотрите, до чего дошли уже, да, до такого маразма, что уже вот стихи какие-то, да. Опубликовал школьник, и ему уже стали какими-то проблемами там да, угрожать. Так, что у нас тут пишут? Опять же, то есть угрожают тем, которые просто любят Беларусь. То есть насколько презид... наше государство презирает все белорусское, само по себе, Беларусь? Mm -hmm. Думал. Вот, в чате ТВ пишет, серый код в телевизоре, режим пал. В смысле, не понял, честно говоря. По поводу чего это комментарий. Попер маразм Солигорску. Ну да, Свигорск не отделен же от остальной страны. А вот, сейчас тоже по поводу маразма. В Гомеле золотой туалет. Туалет за миллион долларов, и в нем теперь оказалось, что он вот не работал, все было закрыто, Оказалось, что э, в нем еще надо доделать вентиляцию за 46 тысяч долларов. Вот в этом сортире. Вот в Гомеле догадывали не працуя пробиральня у парку. Кошт, кое не меньше за полтора, полтора миллиона рублей. А, во, маузолей. Ну, как прозвали этот туалет. Так охрестили а местцовую пробиральню. Парцевал у тестовом режиме. Лето э, с 25-го костыричника. Теперь до пробиральни доробить вентиляцию. За 46 тысяч долларов. Во как. Золотой туалет. А вот тоже Белсад еще э, такую новость опубликовал, что новым начальником Менской милиции позначены, позначили Ивана Кубракова, и он разгонял протесты недармоедов. Так вот, э, что там про него пишут, он родился так. Э, Особиста кировал разгоном болечных акций у тымлику маукливых акций в 2011 году и протестов недармоедов в 2017 году. И он упрятно стенеси отказность за брутальное сбитье анархистов под час акции Уменску 15 соковика 2017. -го. То есть вот этого человека не только не выигнали, не только там не, не понизили в должности, а его наоборот даже вот назначили начальником. Теперь вот Лукашенко его назначает, руку пожимает. Вот такие у нас люди управляют, как говорится. И чего удивляетесь? И при чем этом хуже, те, кто, там, Белкат, и остальные, все, кто выходит на митинги, они плохие. Но при этом они же ваши ну, права нарушают, и они хорошие. Что, то есть это реально Орвелл, самое что ни на есть. Что, что общества самое есть? другому тут не скажешь. То есть я про тех, кто защищает эту власть. То есть Лукашенко. Это какой-то бред. Ну там чисто прав и все остальные. Вот в чате пишет, что Михаил пишет, что я могу пробурить вентиляцию, цена 2000 долларов. А я могу сказать так, что а можно было в парке просто поставить такой туалет, кабинку какую-нибудь, да, вот как платные туалеты в городе стоят. Там вообще и вентиляция-то никакая не нужна. Он всего бы-то пару тысяч, наверное, стоил. Ну, видите как, они мавзолей построили целый в Гомеле. Туда можно даже своего Ленина небольшого занести и поставить. А вот, кстати, о могилах. Сейчас начался, ну как это, не, не то чтобы скандал, но такое дело по поводу того, что в Литве раскопали останки Калиновского. То есть было интересно посмотреть, как он был там, как он был там положен, да, как он был закопан. То есть открыли могилу и посмотрели. Калиновского, как он лежал, да, у него руки были связаны за спиной, его там обсыпали или полили какой-то не то известь, не то чем, чтобы нельзя было идентифицировать тогда вот царские времена. Там нашли медальоны, какие-то небольшие вещи, и рядом с ним еще тоже несколько человек недалеко там похоронены, по возрасту примерно таки такие же. Все это в безымянных могилах, естественно, то есть в те времена, когда казнили Калиновского, никому не объявляли, где он был похоронен, чтобы не было паломничество вот закопали его здесь и вдруг внезапно в наше уже время обнаружилось что вот он был здесь похоронен и главное что наша власть вообще никак не отреагировала на это понимаете как и даже дошло до того что бразилюк сказал, что это что не наш герой, это плохое и так далее. То есть, к нам это не относится. Ну, он уже сказал, это... высказался после того, как поднялся скандал. То есть, изначально, когда все это раскопали, и никто об этом не знал, но было, было тихо. То есть, наши власти никакого интереса не проявили. Хотя литовская сторона заявила, что они известили по дипломатическим каналам все наши ведомства, которые должны были быть с этим связаны. От нас. Никакой реакции не поступило до тех пор, пока нет, это нет, не подняли нет, журналисты. И вот нет, когда нет, это подняли нет. журналисты, тогда уже появился официальный ответ. И сейчас типа наши власти стали уже работать там. Ну, к счастью, сказали, появится чтобы, Что до этого, ты меня не слышишь, Марзалюк же, это депутат Палата представителей, западно-русист. Говорит, что к нам это вообще не относится, он вообще не наш герой и так далее. По поводу Марзалюка, этот человек, ну, чтобы вы понимали, кто это такой, он голосовал за третий декрет. И голосовал потом после за первый декрет. То есть вот такая вот, ну, не буду его называть, с нехорошими В 90-е годы он был оппозиционером. Потом, когда Лукашенко пришел, он перекрасился и стал служить власти исправно. Он еще на смотрел типа типа пятиминутный обзор. Он ссылается на западнорусистов, то есть его пумируете. Это же гениально, то есть он не палец, в принципе. Он говорит, что ты... Первый декрет это норма, то есть нарушение Конституции это нормально, то есть рабство это нормально, то есть нигде такого нету, но у нас рабство это ну, в порядке в 2019. -м. Отлично. Ну, для для морзовика это нормально, потому что э, третий декрет и первый декрет это как раз те меры, которые позволяют государству у народа отобрать незаконно побольше денег, чтобы содержать вот таких морзовиков. Поэтому естественно за кого он топит, не за народ же. Ну да, то есть он еще западно русист, он сказал, что типа никакого отношения калиновских к нам не относится, он вообще плохой. А он типа, знаешь, его аргументация, в чем заключается, он считал, что православные плохие. То есть ничего, что э, наша церковь православная тогда не, не меняла никакой автофикалии, и через свою православную церковь проводилась расификация. И при этом он ну, на тот период времени плохой. Ну то же самое. Он Ленина боготворит, Сталина боготворит, который полностью церковь запретили, все конфессии. Но при этом именно Калиновский плохой, с его точки зрения. Но это какой-то ну, шизофреник, другому его не назовешь. Ну, я думаю, что он просто озвучивает выгодные режим оппозиции. Я бы не сказал, что он западнорусист. Он, в принципе, такой же западнорусист, как оппозиционер или там еще кто-то. Сейчас он говорит то, что выгодно то, что надо. если завтра режим переменится, он там что-нибудь другое, потом скажет, я, как говорится, Морзалюка. Морзалюка ссылается на Не, так сейчас ссылается, потому что в вопросе Калиновского выгодна власти, видимо, такая позиция. Они его никогда не признавали героем нашим. Ни Лукашенки, ни вот его эти шахты. Это то, что вот эти западнорусисты в нам сидят, ну, истории. Не, Они, да, и были. Все... Сейчас, кстати говоря, их поменьше, их немножко уже отсюда, Нет, после 14-го года за... повыше. Вот, там сидит Марзалюк. Я История. же говорю, просто что Баба... Марзалюк это просто человек, который меняет свои убеждения в любой момент. Крештопович, Все вот в... это действительно западнорусист да, Гигин. А Марзалюк, я думаю, что это так. Это... Как и Давыдька. Это, это не так. Это не тоже депутат. Давыдька тоже депутат. Он влияет на образование. Они переписывают нашу историю. Да. То, есть это то, так, что, они то, то что влияет, историю, это влияет но я говорю, что это, это не его на нас, это идеология. Что... Там еще один чувак, который в НАНСе сидел, я там, что он говорил про этого, не Калиновского, а этого Андрея. Про, этого. про кого? Костюшка. То есть он сказал, что типа, он делал так, что повстанцы убивали там тех, которые были против речь Посполитой, поэтому он плохой. То есть это то же самое, что бы партизаны наши бы сражались против э, оккупантов, но при этом они плохие. Ну, да, такая же логика. То есть это такая шизофрения, самое что ни на есть. И они сидят на высших должностях. То есть они, то ну, то же самое, что э, в институтах преподают что не в школе, а в самых высших заведениях. Промывая мозги, в принципе, у меня понятия. Тоже по поводу, по поводу всего этого по поводу костюшка высказался письменник Горов. Мы так протягнем, мы так прагнем частини, что пробираем навыд память про себе. Вот и он свернулся с открытым листом до Макея. Открытый лист министру замерзных справа Владимиру Макею. Так, поважный Владимир Владимирович. Не так давно мы признались, вы признались в интервью, что прочитали мою книгу. То мне есть надея думать, что сможете почуть и изразуметь меня зараз. И вот он там дальше пишет по поводу того, что, э, по поводу восстания, там, да, что это например, наши герои, то есть, э, если даже какие-то там есть вещи которые не нравятся режиму Но, все равно да, герой, есть, да не, стоит, не под... стоит отказываться от героев национальных я думаю что это как не тому человеку он немножко письмо свое написал ему надо было писать сразу луке. Нет, МЗС это как раз-таки ну, ключевая организация, которая. Нет, он писал государствами... свой лист Макею, именно персонажей. Ну, так МЗС, абсолютно верно, он же глава МЗС. Нет, так мало ли что У нас один человек всем руководит в ручном режиме. Даже коровам задницы чистит. Нет, опять же, нет, от, хватит повторять эту мантру. Нет, так это есть не мантра, есть? это действительность наша. Ты можешь говорить все, нет, что, нет, что угодно, нет, но нет, это как бы понятно. У остальных людей у них есть свои личные ну, представления, но государством конкретно вспомнила. руководит Лукашенко. И ты врубаешь, еще повторяю. Мнение да. макея это как бы его личное мнение. Работала, еще раз все повторяю. Что ты мне впариваешь? То есть, есть люди, которые то есть, за независимость суверенитета. они за них это их личное мнение. Понимаешь, в чем дело? Как Лукашенко веря, тоже, в принципе, что? сейчас за суверенитет. Смотри. Сейчас перейдем к следующей новости, потому что тут как бы говорить об этом бесполезно, вот, тоже связано с захоронениями, только немножко с другими, с Брестским гетто. Тут Вай сообщает, что вот нашли останки 1214 человек. Так, вот. Пишет, что останки 1214 человек подняли из земли бойцы 52 отдельного специализированного войскового батальона Министерства обороны. За время работы на месте расстрела узников Пресского гетто. Ну, то есть это тоже известная история, мы об этом говорили как бы да не раз. О том, что там хотели даже дом какой-то построить или даже там целый район. Но, к счастью, удалось это остановить. Там даже был задержан человек, который хотел возложить цветы. Туда. Сейчас вот уже эти останки разобрали и рассмотрели подробнее, что там как. Массовое захоронение в центре Бреста. Обнаружили в январе этого года. Еще новость такая проскочила, что на вечер памяти о нацизму Румус выступил по белоруску. После открытия помника э, Масил Именов на территории мемориального комплекса Трастеницу Менску отбылся вечер памяти. мероприемство, просвеченное памяти ахвяр нацизма. Вот фотографии оттуда. Политичных заявов на мироприемстве не было. А теперь о новостях профсоюза РЭП. Сегодня профсоюз РЭП сообщил о том, что был задержан в квартире Геннадий Фединича. Как пишут, что... Вот, Фединич сам пишет. Я тресв и не нарушал условий домашней химии. Об этом Федынич успел сообщить редакции про инфо во время задержания. На данный момент связи с лидером профсоюза нет. И где он находится, также неизвестно. Согласно условиям домашней химии, Геннадий Феденич не может находиться вне дома позже 19.00, в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания, на 4 года. Сотрудники милиции во время всего срока контролируют соблюдение этих условий, то есть могут прийти домой в любое время, дня и ночи. И также еще по поводу профсоюза РЭП проскочила такая новость, что лишившийся голоса и обвиненный в нецензурной бране профсоюзник смог в ООН, в СПЧ, зарегистрировать свое обращение. То есть человек потерял голос, да, его обвинили в том, что он там кричал что-то, хотя он кричать не мог. Как бы суд все признал, наш суд, самый честный суд в мире. У нас хлопают без руки и кричат не мы. В нашем суде, как бы это нормально. Но теперь придется государству ответить, каким же образом вот у нас это происходит, что сообщается. Напомним, ОМОНовцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта 2017 года в деревне Терешковичи, когда он отправлялся в Гомель для участия в марше Итуньяцев 2. Отвезли в рай-отдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда провелся решеткой. Омоновцы. В рапортах написали, что они рано утром в деревне охраняли общественный порядок. А, а вот он, вот этот, этот человек, Виктор Козлов, он грязно матерился на улице. На замечание не реагировал и пытался убежать. И хватался за форму, да. Хотя он сообщает, что я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом. То есть у него операция на связках была, и он потерял голос. А его обвинили в том, что он кричал и матерился там в деревне. Вот так вот. А еще к нам приезжал на неделе Курц, канцлер Австри Австрии, и позвал Лукашенко к себе. Р он, он это рассчитывает на визит Лукашенко, вот как тут пишут. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц различивая на визит Александра Лукашенко у Австрии на протягу наступного по уходзе. Про это он заявил сегодня на перемогах с керамником белорусской державы. Я вельми рады тому, что на протягу наступного полгода вы по всей вероятности сможете наведать Австрию, и мы таким чином крок за кроком сможем поглаблять наши отношения, сказал Себастьян Курц. Я вельми добро себя чувствую в вашей краине, и мне вельми важно, чтобы Австрия, как частка Европейского союза, могла выводовать добрые долготерминовые отношения с вашей краиной. Ну и там так далее. То есть, в общем, позвал... В принципе, и Кремль поддерживает. То есть Австрия какая-то, ну, как Германия, что ли, с этим северным потоком. Еще по поводу Евросоюза. Ну, Австрия, в принципе, Австрия, в принципе, в Беларуси сейчас, в то, не существовало, по факту. Есть, это, это плюс и минус. То есть им наплевать все то, что у нас нарушаются права наши, но при этом они все равно вкладывают нас. Э, наше государство а не страной я бы так сказал бы деньги. опять же вот этот день э, на самом деле... на Бел... белком белком же австрийский собственно говоря спонсор как раз таки как я поводу... они... Фридом на самом деле по этому поводу вот ты удивляешься почему они там спонсируют режим и все такое но тут все просто Наши политики об этом уже ответили, что Европа опасается сейчас потери суверенитета Белоруссию, то есть, что Россия нас поглотит, и поэтому они готовы даже прощать режиму все вот эти поползновения, там нарушения прав и все остальное, лишь бы оттянуть от России. Они авансом, так сказать, помогают режиму, показывают свое доброжелательное отношение, мол, давайте интегрируйтесь ближе к Европе, да, от Путина от этого отходите. Естественно, они не забыли про нарушения и про все остальное, но сейчас для них важнее оттянуть и... Беларусь от России. 5 марта когда в центре города людей в, в гражданке похищали а вот также новость связанные с мидом и с евросоюзом вот замглавы мид евросоюзу не надо воспринимать и как орган лишь одной из его стран участниц беларусь может реализовать свой суверенитет в полной мере как член Евразийского экономического союза, развивая при этом отношения с ЕС. То есть он сказал, что мы можем быть и в ЕС, и в ЕС с ЕС тоже развивать отношения. Об этом заявил глава Мид. Олег Крафт. Ну, нужно выходить из СГ. Союзное государство. Зачем вот это союз? Я не вот, за... Поэтому, поэтому, в связи с тем, они уже и другие, там, иконопатские, они сообщали о том, что нам не надо союзное государство. В нем нет смысла. Мы состоим в ЕАЭС, и этого вполне достаточно. А союзное государство зачем? Экономический то есть, союз, союз, не то есть вы, В ЕАЭС же нет так, таких аналогов союзного государства. То есть в Чехии, что у них союзное государство или там. Испания и Португалия, что ли? Союзная государства. Yes, нет, нет Путина, поэтому они как бы не нарушают границы, не пытаются созда создавать империи. Там Конфедерация, там совсем другая суть. А союзное государство создано только с одной целью сейчас: оно существует. Россия хочет поглотить Беларусь, восстановить империю. И в качестве вот союзного государства она видит возможность, чтобы, так сказать, с помощью таких полузаконных методов мягкой силой присоединить Беларусь. Чтобы без войны, а так вот мягенько получилось, так и все. Поэтому и существует союзное государство. У Лукашенко пока не хватает экономических возможностей, чтобы оттуда вырваться. Я думаю, он хотел бы давно уже этот союз расторгнуть, еще там в нулевых годах. Но тогда ему было выгодно деньги из России качать, поэтому он создавал видимость, что типа есть союзное государство, мы там куда-то развиваемся, ну формально, на бумаге. Сейчас ему это уже даже не выгодно. Но вырваться просто так он тоже не может. Но я думаю, что будет все двигаться в сторону расторжения, скорее всего. Интересная новость еще прошла. Радио Свобода сообщает. Фреска с Грунвальской битвой заявилась у недельной школы Городинского православного собора. В воскресной школе нарисовали вот такую вот в храме, там, в соборе в Гродно фреску, связанную с Грунвальской битвой. Идею э, настоятель Свято-Покровского собора, отец Георгий Рой, провез с, с Литовской Клайпеды. Там э, у своего сябра святара, и он увидел подобный твор. наибольше его уразил э, образ князя Федора Островского, который смагался с немецкими рыцарями в Грунвальской битве, а после стал монахом и ушановывается православными как святы. Вот тут такая фреска с картинами. Довольно интересная да, идея. И тоже она, как бы, показывает, что Беларусь поворачивается таки в сторону суверенитета, что на это есть запрос и власть разрешает. Да, это не настолько быстро, не настолько сильно, например, вот с табличкой с этой тут проблемы есть. Не, я скажу, что в сторону суверенитета, когда депутаты начнут говорить на белорусском, когда дело производства будет на двух языках, а не на одном, но ну, мы живем в Беларуси, но почему-то делопроизводство только на русском. Что за бред какой-то? Когда Тв каналы отдельно будет исторический канал, на белорусском, исключительно и на русском, когда новости будут на белорусском и на русском, опять же когда транспорт будет на русском и на белорусском. Опять же, вот тогда я скажу, что у нас белорусизация. Вот тогда да. А сейчас нет никакой белоруссизации по факту. Вот, следующая новость довольно интересная. Она впервые была в Фейсбуке опубликована, то есть, да, я ее прочитал. Но сейчас ее опубликовали и многие издания, то есть, она сейчас разошлась. Молодофронтовец Иван Мирончик сообщил о том, что к нему на работу приходили люди, которые Назвали себя, э, так сказать, как там сопроцовниками, э, там э, какого-то комитета по, по развитию там, европейских игр или что-то такое. И они пытались э, его, скажем так, э, завербовать, чтобы он был волонтером, ну как они говорили. Ну естественно, что это были КГБшники, все это сразу быстро просекли, что это сотрудники КГБ. И они его пытались завербовать. То есть они ему сообщали, чтобы, чтобы он с ними сотрудничал, сообщал, кто вступает в Молодой фронт, о чем там говорят, какие темы, какие повестки поднимаются. То есть, ну, стучал, по сути дела. А, иначе будут проблемы, иначе его могут провести обыск и найти там что-нибудь, что да. И, короче, угрожали и пытались завербовать. Естественно, давили, что его там уволят потом и все такое. Но он, конечно, не поддался, и сразу после их визита он об этом сообщил широкой общественности. Просто сам факт этого достаточно, так сказать, не то чтобы шокирующий, но просто удивительно. Ну это то же самое, если к БРСМ от ЦАМОНовцы пришли и начали там, забирать, типа, давай, типа, выходи из БРСМ, а наоборот. Ну я не знаю, как, как это вообще можно сравнить. Преследование по политической повестке ⁇ это бред. Давление, политическая попытка завербовать человека. То есть вот тут что у нас пишут. Значит, о приватности у Мирончика пытали, пытались про деятельность молодого фронта, так само его кероника Дениса Урбановича. Пытались, э, какие акции он планует, что это уголи за человек. Э, я спытался, можно это лечить вербовкой. Мне отказали, коли хочется, то так. Так, еще что. Вот один из КГБ представился Михаилом Васильевичем. Других свое имя не назвал. Иван Мирончик просуя заборщиком на заводе МТЗ. кажется, что размова отбывалась у кабинета его начальника, але сам начальник про ее, про ее не присутничал. Проблем на праце у хлопца про этот визит яшей не возникло его сего размова должился амаль три годины поэтому да это как бы довольно интересно А вот в чате здесь вопросы задают серый код имеет ли совет бнр в изгнании свой тв канал на ютюбе или другой видеоплатформе в интернете и если нет то почему не заведет для того чтобы расширить свое влияние в интернете Ну, не знаю какое влияние по моему никакого нету совета этого большинство белорусов даже не знают о существовании такого совета я думаю такие каналы есть у отдельных представителей возможно даже и есть такой канал у этого совета в изгнании но о нем опять-таки никто не знает и в нем как бы нет сути свой канал например на ютюбе есть у статкевича но его никто не смотрит потому что там уже год ничего не выходит и почему по-моему есть Белорус for world там этот выступал сезон, поздняк к это 101. канал конкретно рады бнр в изгнании или нет ну там а именно оттуда есть ролики я понятно просто вещь человек конкретно спрашивает есть если каналу именно у этой организации я честно говоря не знаю никогда не слышал по крайней мере вам ну, Нет. да я не буду говорить утверждать сто процентов что такого что у них нет канала но я о нем ничего не слышал просто возможно есть но он не популярен в любом случае в Беларуси его не особо смотрят. Потому что он бы был на слуху. Если бы там была какая-то информация, ее бы перепостили постоянно. Я знаю, да, Зенон выступал в Америке, но на разных каналах информация публиковалась. Поэтому тут сказать ничего не могу. Также еще Кир Ройл спрашивает. Вы сможете участвовать в завтрашнем стрим-марафоне на канале Интервата. Начало в 19.00 по Киеву. Тема выборы президента Украины. Цель анализ результатов -полов. Ну, возможно, да, скорее всего. Завтра, наверное, вечером время будет у меня поучаствовать. В понедельник все-таки, я думаю, сказать, наверное. Я вначале не озвучивал, как мероприятие. В понедельник в 11 часов в Витебске планируется мероприятие кое-какое. Художник Олесь Пушкин хочет совершить прогулку, скажем так, по городу. И мы проведем такой эксперимент. Могут ли в Беларуси еще по улицам ходить художники или уже нет? То есть задержат его или нет по пути исследования так что ждите стрим будем стримить я не буду называть где и как чтобы меня не объявили там что мы призываем какому-то незаконному мероприятию заранее чтобы не называть тоже где и как потому что мне написали это в личное сообщение и я не знаю насколько эта информация публичная и сколько людей об этом знает поэтому я не буду раскрывать всех подробностей скажем так вот. Так что по поводу завтра вечером, да, наверное, в 7 часов, скорее всего, смогу принять. Ну, пускай звонят мне на скайп, я туда ä, приму участие в стриме. Так. Анатолий тоже пишет. Интервата нас двоих приглашает. Должны быть. Да, Анатолий, будем. Раз приглашает, то будем. Так. Игорь пишет, что Поздняк мой президент. Боюсь, что время Поздняка, к сожалению, уже истекло. Поздняк уже довольно немолодой человек. И он уже, насколько я понимаю, наверное, не гражданин Беларуси. Да, Поздняк это такой идейный лидер, это такой тру-оппозиционер, но боюсь, что в реальной политике Беларуси он, скорее всего, даже не доживет просто до тех времен, когда у нас тут что-то хорошее наступит. Поэтому надо все-таки больше на себя полагаться, чем на поздняка конечно слушать интересно что он там говорит но такие он 20 уже лет наверное да, лет 20 уже как не был в беларуси я думаю что он уже многое упустил ситуации которая сейчас тут происходит вот так что у нас тут еще ларс северин приветствует анатолий кот добрый вечер добрый вечер добрый вечер всем кто в чате кого и не поприветствовал из-за того что вот читал новости у нас там осталось еще последняя новость у меня по крайней мере то что вот тут есть из важного по поводу э -э Кедалова там с долгостроями то есть вот смотрите семья плативший печально известный долгострой аркадия и там база продолжают бороться за свои квартиры. По их словам, чиновники трактуют указ президента номер 430 таким образом, что будущим жильцам придется доплатить внушительные суммы сверх того, что они уже внесли. Люди возмущаются, почему они должны доплачивать, раз уже оплатили полностью всю стоимость жилья. Председатель Мингрисполкома Анатолий Сивак пообщался с гражданами. То есть вот здесь они стоят, нет произвола чиновников с плакатами, с разными требованиями. Честные достройки домов. То есть люди заплатили, как бы, да, всю стоимость. А теперь им говорят, что вот домов нет, вы должны еще доплатить, чтобы там свои получить дома и квартиры. Что-то такое. Вот люди протестуют. Вот тут фотография бумаги. И по поводу развития ситуации. Указ номер 430, который в августе прошлого года подписал президент. Можно трактовать довольно широко. Мы отправили запрос в Мингрисполком с просьбой разъяснить, каким образом УКС, а именно ему передали долгострой после задержания директора Тамбаза, будет достраивать комплекс. Говорят митингующие. Из письма следует, что достройка квартир будет происходить фактически за наш счет, так как прибыль от продажи коммерческих площадей, скорее всего, будет направлена страховым компаниям. То есть директор украл все и куда-то смылся. Вот Томас Батур спросил себя, от чего это он не гражданин? Ну, наверное, что он отказался от гражданства, насколько я понимаю. Он, наверное, гражданин США. Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что он, он там живет на постоянной основе. И, насколько я понимаю, он уже принял гражданство. А в США, если ты принимаешь гражданство американское, то ты отказываешься от другого, насколько я знаю. вот что. так ладно в чате там пока ответил возвращаясь к новости напомним что страховые компании выплатили часть денег по жилищным облигациям которыми владеют там базовцы правда из 640 семей выплаты получили меньше половины то есть 290 короче денежки куда-то утекли людей кинули и теперь вот они пытаются отстаивать свою справедливость Будем следить за тем, насколько у них это получится. Ну что, теперь надо напомнить по поводу подписки. Кто не подписан еще на канал, новые люди, кто пришли, подписывайтесь на канал. Кто уже подписан, но не в курсе дела, объясню, что каждую субботу у нас проходит вечером программа «Новости Беларуси». Вот это, которую вы сейчас смотрите. Мы там рассказываем по-простому, так сказать, да, с точки зрения обычных людей о новостях, последних новостях, которые произошли за эту неделю. Комментируем их, пытаемся дать свою оценку. Не забывайте репостить видео своим знакомым, если вам это понравилось. И не забывайте, конечно, про донат. Каналу необходима поддержка, поддержка на связь, на то, чтобы ездить на разные мероприятия. Если у вас есть возможность оказать финансовую помощь, то в описании, там внизу есть ссылка на донат. Для поддержки канала. И, конечно, лайки. Если вы можете поддержать хотя бы лайком или эм, репостом, то это тоже очень хорошо. Ну что, на этом, как бы, у меня новости все. Тем временем, на Белте этот ролик про Коров набрал 1 миллион просмотров на ОНТ 1 миллион 600 просмотров. <реклес> ну да. Судя по всему, все как я и говорил это раскрутка то есть видимо власти белорусские решили в очередной раз попиарить батьку проплатили какой-то конторе чтобы они заказали рекламу вот этого ролика и привлеклось столько много народа то есть это не просто люди сами собой зашли и посмотрели то есть специально была организована акция то есть это доказывает то что все это спектакль то есть лукашенко решил устроить акцию поднять свой рейтинг поехать в этот коровник нагнуть там кого-нибудь, кому-то придолбаться, чтобы поднять свой рейтинг конкретно. Вот он приехал, придолбался, все это было уже проплачено реклама специально на этот ролик, то есть все договорено, каналы снимают, видео идет на, в интернет, делается репост, и всяким гражданам, в первую очередь иностранным, показывают вот такую картину, что в Беларуси такой прекрасный президент, он там ходит по коровникам, директоров там всяких гоняет нерадивых кто-то в это даже верит Такие вот дела да еще возвращаясь по поводу насчет акций в понедельник я не знаю чем там все закончится надеюсь что как бы все хорошо закончится в 11 часов утра ждите должно быть начало трансляции я постараюсь провести стрим напомню что за акция вот. а, ну это по поводу того что олесь пушкин фейсбуке мне написал что он планирует там сделать прогулку по городу скажем так а что там кстати с этим как его мостом пока ничего я звонил один раз один раз не дозвонился потом мне звонил там она сказала что я на совещании но я как бы был тут немного занят поэтому я прям так сильно не это не настаивал но попробовал несколько раз позвонить у меня есть две записи по поводу того как вот я звонил было написано что номер недоступен другой раз позвонил на следующий день уже она там поднялась сказала, что на совещании потом я позвонил вечером тоже там тоже никто не поднимал трубку я это все потом соберу в один скорее всего аудиоролик и все это вставлю ну то есть когда дозвонюсь когда дозвонюсь, то я соберу все это в один ролик, то есть, чтобы получить окончательный ответ, что там как. Потому что, собственно, цель какая позвонить сейчас, это узнать, до чего там она договорилась с Витебским вот, этим управлением дорожно-строительным. Ну, сейчас резонанс пошел, я думаю, что восстановление будет моста. Вопрос только в том, когда по времени. Потому что, как уже мы отмечали, 70% таких объектов у нас требует восстановления поэтому я так понимаю у область нет денег чтобы все их восстановить по поводу канализации тоже игорь грешанов добился того таки чтобы в межево все это там восстановили ну то есть сделали канализацию откачали точные воды которые там в озеро сливали так что да такие дела и поставили на 2000, по-моему, 21 год. В эту очередь. Ну, то есть, что будет анализация там сделана. А до этого будут каждые несколько месяцев, ну, должны, как бы, да, выкачивать источные воды, очищать. Так что вот. Такие дела. Спасибо всем. Я смотрю, тут Кейт Эванс, Фархат. Фархат здесь в чате тоже есть. Олег Паскалов. Одесса вас смотрит. Очень приятно, что Одесса смотрит. Привет, Одессе. Ну что, на этом заканчиваем, наверное, тогда новости на сегодня. Смотрите нас в другой раз. Не забывайте про репосты, про лайки. Вступайте в группу в Телеграм, вступайте в группу в Дискорд, чтобы пообщаться в любое время. Ну и не забывайте, конечно, про донаты, про финансовую поддержку канала. Спасибо всем. Живи, Беларусь! И Слава Украине, потому что я знаю сейчас много украинцев нас смотрит. У них сейчас день тишины, они готовятся к выборам. Завтра у нас будет день выборов. Посмотрим, чем это все закончится.